Моё а молодые с вами Сегодня мы делаем первое впечатление, первый обзор. Значит, ну, если будет конкретнее, играем впервые в Escape Room, Тарков, Побег из Таркова. Выбираем сейчас мы класс, то есть, а, либо Бир, либо Усек. Давайте прочитаем, что же такое Бир. Вы бойцы российской ЧВК Бир, стоящий из бывших бойцов с подраздел... спецподразделений стран СНГ. Медведи участвовали в контрактных войнах на стороне правительства Российской Федерации с целью раскрытия нелегальной деятельности компании Terra Group Labs и остановки возникшего вооруженного конфликта с участием ее субподрядчика, западный ЧВК ЮСЕК. Юсек, Юсек. Вы – боец ЮСЕК, офшорный ЧВК, выполняющий суд подряд по обеспечению безопасности компании Terra Group а В ходе контрактных войн, основанного целью ЮСЕК – уничтожение свидетельств любой потенциально незаконной деятельности нанимателя и удержать принадлежащие компании объекты от занятия бойцами БИР. ЧВК наняты правительством РФ для расследования операции Terra Group. Ну.. Фа. Тяжелый выбор. Кто же, кто же, кто же, кто же, кто же, кто же. Давайте возьмем Бира. Почему нет? Васильев Александр. Куриков. А, это внешность. Ох, какой то Красавчик. Блин, вот этот прям агрессор. А звук можно услышать? Звук выглядит. А почему? Почему я не слышу ничего? Так и должно быть? Вот, Понятно. Я не слышу звук. Слышу звук. Ага, все. Выбираем. Пожрать бы. Ага. Ну ладно, работаем дальше. Ч-то как-то тихо больно. -то -то тихо бой это работает. Прям... Так, так, так, так, что тут у нас? Так, так, так, так, да. что тут у нас? Ха, зашибись. Дикие еще эти. Их только не хватало. Блин, дикие еще эти. Только их не хватало. Здесь нет буфета, наверное. Ну, где-то пожалуйста. Наверное, Александру. Смотрим под ноги. Под ноги смотрим. Ну не, вот этот прям не голос. Это даже Это знакомый какой-то голос. Так, ноги бы тут не сломать. Давайте еще. это. Пожрать бы? Ну, пожри. Хм. хм. уже это опана, опана. Нам кошмарных тут еще не хватало. Надоелось. Уставато здесь. Опа-на. Стремное местечко. Ну чё, бля, работаем, бля, работаем, бля, работаем. Не, да, я выберу его, у меня, бля, а а это убийство. Так, Васильев, Куликов и Волков. Не Волков, не ты. Вот такие все злые. Ну, Куликов, прям Волков, прям убивает. Куликов это прям какой то агресса. Васильев, наверное, давайте этим оставим. Ну тут прям вообще будет он бешеный чувачок. Давайте Васильева возьмем. Василиев Сергей. Не, ну мне кажется, тут пиздец как не нравится мне, а выхода нет. Да. Я беру его. <свот> не, это именно у него такие самые адекватные, ну неадекватные, самые такие оригинальные были фразы. Хочу выбрать его. Делаем загрузочку. Внимание, это бы это. это Версия из КФО Тарка предназначена для тестирования. Это не она не отображает Не отображает финального качества продукта. Спасибо за понимание и поддержку. Удачи! Персонаж, торговля, убежище. и и Вижу настройки. Сразу же хочу проверить все. то а... да ладно, это не надо. Это я с вами с вами с вами с вами Сейчас я вот не хочу влезать. Высокая, высокая, высокая. А. Имеет кадров в обе, кадров в выходе Потому что же 144 А ну вот, да, все правильно Высокая, mm -hmm. mm -hmm. высокая Дальность прорисовки Вообще видимость на 3К Это максимально надо ставить Видимость теней тоже на максимально Потому что ну, надо же за пить уже а, Сглаживание оставим для троечку только текстуры не затроплю фильтрацию Ладно, все тенят травы теня трава нам не нужна потому что это работа будет мешать ну все да да сохраняем потому что у меня задача показать игру. Не только ответственность. -то Персонаж, персонажа. Так, что-то туда уже доесть, да, что-то доесть. Да, что-то да есть. Ну это первый стартовый пак. Шлемов всего этого нету. Разгрузку. А, ну типа вот можно разгрузку, а можно лица да, Так, ну тут что-то тоже есть. Давайте скинем рюкзак, я не могу его скинуть, да? Вот могу скинуть его. То есть вместо него я могу.. Это вообще тритон, это подгрузка, да? Смог. Вот это подсмог вообще, по сути. А, нет, вижу, вижу, что это, это с разгрузкой. это я сказал сначала. Все, подгрузка у нас есть блять ну, так много боев я думаю мне не надо это я сразу он уже заряжен у нас ну да я я думаю достаточно вообще будет потому что я не хочу мы сейчас возьмем все и просверм также все это аналогично, логично, логично. О, возьмем конечно же да вот у нас патроны да а у нас патроны так хуе типа все да так оставим давайте 60 30 мы скинем первый обзор не хочется у нас полмиллиона есть. Неплохо. Супайки. Вода еда сопак у нас есть. Она шина Под сумок. Ну это под сумок. <мывasta> <мывasta> <мывasta> <мывasta> <мывasta> так, пистолет. пистолет. Это думаю не будем брать. А, Пешечку бы, наверное, вообще взять не стакалаши как калашка, как-то а не очень. Ну, блин, ладно, можно первый раз с калашкой сделать. Ладно, что, давайте начнем. Вылезем, так сказать. Сделаем побег из Тарков. А торговые Что-то по торговле у нас скупчики торговые. Аукционы. аукционы у меня вообще закрыт, я не могу на него нажать. Торговля. Угу. Персонаж. Убежище. Так, что у нас по убежищу? наше убежище добро пожаловать в ваше личное убежище сейчас оно представляет из себя забитая хламом старая бомба убежище но при уже вы сможете сделать из него полноценное подземное жилище совсем необходимым для комфортного обитания найденные в рейдах или купленные предметы и ресурсы вы можете использовать для строительства и улучшения различных зон Убежище, многие из которых будут давать вам особенные бонусы а, улучшение, а, блин, улучшение различных зон убежища Многие из которых вам будут давать особенные бонусы. От уровня зон будет зависеть скорость вне рейдовой регенерации здоровья, энергии и гидратации, Скорость прокачки умений, возможность создавания различных предметов и так далее. Процесс побега из Старкова может быть достаточно долгим. Вам понадобится место, где вы сможете перегруппироваться и восстановить силы. Это место и есть убежище. Удачи. Так, есть у нас а, вентиляция, освещение, безопасность, библиотека, биткоин-ферма. Верстак и водосборник. Ну, это все, я так понимаю, откроется со временем. Ну, а, ну для этого, ебать, бабки нужны. На все нужны деньги. О, ну безопасность это тоже делается. 20к и... Что-то, короче, надо тоже изучить. А как-то я изучил. Я сейчас что-то потратил ведь, наверное, на изучение. Ух, Мне жалко что-то. Давайте в одном мы сыграем, наверное. Сделаем наш побег из Старкова. Так, все, начинаем. Дикий запрещен. Ну, дикий, я так понимаю, смотрите, отправляйтесь рейд вашим главным персонажем, бывшим uh, чувака бир, и сделайте все возможность совершить, совершить побег из старта. Бир это любые рандомные ну, это боты, короче, ты за меня же боты и начинаешь на не играть. То есть там тебе дается рандомное оружие, рандомное... Прощение. А рандомное оружие, рандомное все и типа, ну ты ничего не теряешь, ничего не получаешь, как я понимаю, наверное. Uh, ну, даже почитать нельзя, ладно. Давайте начнем. Я не знаю, где, честно говоря. В лаборатории, наверное, мы начнем наш путь. Или на берегу. давайте в лаборатории, да. Подземно-лабораторный комплекс Terra Group Labs. Это заксикличное место под самым центром Таркова. Официально этот научный центр. Это, официально этот научный исследовательский центр нигде не, фигу, не, фигу, не, фигу, не фигу, фигурирует. И по обрывочным данным занимается изучением тестированием, моделированием в области химии, физики, биологии и технологии. А, это сложность, insane. ага, 6, 10, 30 минут. Рез, 25 минут, сложность, хард. 35 минут, 15 минут, завод, это самый маленький, я так понимаю. А, а, Территория и производственные помещения химического комбината номер 16 были незаконно данной компанией Terra Group. <coughs> Прошу прощения. А, в период контрактных войн здесь проходили бои между подразделениями Усек и Бир, определяющие контроль с заводским районом города Тарков. В дальнейшем сначала халст и территория комбинатов стала использоваться как убежище гражданского населения диких и бойцов, отбившихся военных сил и инфраструктур, в том числе разводенных сил Усек и Бир. Так понимаю, Усеков много и Биров много. Ну, типа там война живет. Я не знаю, будем ли мы с типа вот я, ну, начнется игра и, типа, вот пойдет еще какой-нибудь Бир, я же могу его убить. Он может меня убить, отлично что-то я думаю. Далее. Нет ключ-карту. Внимаю, у вас нет ключ-карты в лаборатории Terra Group. Надеюсь, специально для вас ключ карту, чтобы проникнуть в компас. Треб... Угу. Так, туда нам нельзя. Давайте тогда в завод сходим. Ну, не, не, не, не, не. ну да, давайте в завод походу. Выберите время суток. День, конечно, дневной, давайте. Далее. Для того, чтобы расширить возможность тестирования, в бета-версии игры предусмотрены особый офайновый режим запуска рейда для дома игрока. Вы можете использовать этот режим для исследований, тестирования локаций при стрелке оружия и прочих активностей, если сервера не доступны и загружены. Функционный офайновый режим в дальнейшем будет работать специально. Нет. Давайте так сходим. Выберите страховщика. Прапор, терапевт. Коэффициент возврата очень медленно, неизвестно, исключения нет. Ага. Ну прапрово возьму. Выберите оружие, снаряжение или предметы в вашем радио и поместите их, чтобы застраховать, получить шанс вернуть их, если вы не вынесете. Если бы они не были вынесены другим после смерти. Давайте попробуем калаш. А, куда это? Нет. А, калаш хочу. Застраховать. Крышки, крышки, что-то там, там, там. И, наверное, рюкзак. рюкзак то важная штука, я так думаю. Ой, юкзак вообще дешево. Ну на десяточку давайте застрахуем чего-нибудь. Броню. Ого, уже десяточка. Ну и все, наверное, да? И под сумок. Ага. этот предмет не может быть застрахован. Понял, принял создал. Но подсумок, походу, есть всегда. А если застрахуем все, то на 17К. Ну короче, по сути, нихуя. Ну и вон, берем кара, калаш, э, разгрузку и рюкзак. Рюкзак и разгрузку. Все, все остальное можно оставить в ней Ну ладно, ладно, ладно, ладно. Давайте ладно, застрахуем все. В первый раз вот играем. А, застраховать. Мы застраховали все. Далее. Играем в соло, наверное. Почему нет? Все, я готов. r перезарядка зарядка. плюс uh, Быстрый с выбор магазина. Типа бах-бах выкинул в магаз. Uh, проверить остаток патронов, это Alt плюс Т. Uh, Shift плюс T это патроники проверяем. Снизили режим огня, это B, но это везде B. И я не успел. А, нет, можно поменять обратно. Uh, Знаете, текущий режим огня это B плюс Alt. Uh, выбор оружия ближнего Б. Удар топором нажам ВВ. Понял, принял да. Так, ну что, ладно, давайте продолжим, когда игра начнется. 5, 4, 3, 2, 1. Высадка пошла. Мы приготовим. Опа, уже слышу. Уже кого-то слышу. Думаю, это не мы были. Сделаем игру погромче. Так, наша задача. Приселил. Он не могу. Никого не вижу. Честно скажу. Уже никого не вижу. кто-то здесь есть. Графика я застрелл. Возможно так и должно быть. Я не понимаю, где это происходит, но это где-то вот в этой стороне. Точнее, что обследовать меня пытаются. Но это не точно. Слышу. За дверью. Не так просто, я так понимаю, да? А как? У меня вот, допустим, я хочу а, открыть дверь, блять, открой. Она не открывается. Ага. Ага. Открой дверь. Супер, мне не дверь не открывает, представляете? Открыть. Опа. Дверь. <связь> Купешничек. Блять! Беги, пожалуйста, беги! Меня захуяли. <связь> вот и все. <связь> как все быстро произошло, блять. Так ну что, наш рейд немножко не удался, наша вывозка. Мы делаем повторный. Теперь мы взяли пипешечку. Пипешку. Пипешку. Блин, Я понимал то, что он там, но я думаю, он перешел налево, все-таки, блядь, и, короче, мы. Я накосячу. Ну, Но я не понял, как возвращаются типа предметы, потому что мне никто по сути не вернулся, я не понял, зачем это было застраховывать. Если что, пишите в комментариях, как это что работает. Вот. И типа, блядь, мне ничего не вернули. Торье, это баги. Вот, в этом суть. Так, а так-то, блядь, ладно, все равно. Только в том, что ну, я перечитал вроде, 24, 20 да. часов. возвращайся и то по два 3, ворота, три 0, ворота, 0, ну, вот где 6, 0, 0, Я 0, 0, когда а, ну вот, да. Понял. Ага. О-о-о, оу. -о -о -о. Как-то работает что? Ага. Ага. -а -а -а. И типа. Оп. Типа. Блять, как тяжело. А! Он так тяжело Ой. А ты теперь можешь ровнее быть? Вс, спасибо. Так, я понял, чтобы бежать. Мы можем бежать? мы бегать можем, блядь. А ч он тогда не побежал в прошлый раз? У меня хитанули и, типа, ну, ранили, не, не сам. Здесь не видим никого. Ну, внизу. Это взрывать я не могу. Краска была, блядь, а уже как то защита была. Батуй, кепка, нахуй, это не самый лучший. И здесь не вижу никого. Игра прям напряжная, честно говоря. Она прям. Ну ты прям сидишь и. Пиздец! Ну нет, но ну это ваншот ебучину ну как так? И само, ну я понял, ладно, да, я... немножко тоже потерялся. По сути же. Назад. Я понял, короче, если это никто не подберет, он не будет использовать. Я-то мне Ну, короче, я понял, что нет смысла нихуя застраховывать. Ой, блядь, нахуй! Ну, давай, давай, поменяем. Все, спасибо. Блядь, это пиздец. Я, я, я чё, Короче, сразу говорю, мне, мне понравилась э, сама игра, с блядь, прикольно, классно. Мне понравился именно режим, далее. Я... Завод. Завод это реально пиздец. Лучше пойти, короче, в лесочек. Я хочу пойти в лесок. Торговый персонаж. Так, ну что, мы опять персонажа. У нас уже нихуя не осталось. Но мы делаем последнюю попытку. Берем рюкзак. В этот раз мы берем калаш. Два. Пять. Критон. Короче, мы все проебали в момент, просто в момент. Я проебал, ну абсолютно все уже. Так, все, у нас больше нет ни В разгрузку сюда. У ну, нас так он заряжен, правильно, правильно. Патроны, где мы? Бронебойные, давайте возьмем бронебойных немножко. Ну да, так достаточно поечек возьмем, наверное. В кармана не могу, почему пихнуть? А водишку возьмем. Водишка это всегда круто, супер класс. Бинтик, конечно же. Один бинт. Одну шину. И одну аптечку. Вазелин как-то брать с собой не очень сильно хочу. Я не хочу, чтобы меня немножко протерли, так сказать. Гранатку можно. Да На нахуй гранаты. Ну я анальгинчиком. Все. Сделали полную запасочку, полный боеприпасик, так сказать. Если мы проебуем, то это будет обидно. Че поделать? Че поделать? Давайте возьмем туда еще один все сразу. И Побег из тарка, Чевака. Дикий, давайте почитаем. Честно, в рейде диким, а вместо бондит в связи с тартом это ваш Тарков и ваши правила. Диким, ну, блядь, если не получится сыграть нормально этим, то придется за диком. Таможня. О, у нас открылась развязка, таможня. Ветер еще при этом. Таможня. Это большой участок указательский заводских, включая в себя таможные термина, общежитие, мазут, на хозяйстве и прочие объекты инфраструктуры. Развязка. Общее транспортная развязка, я сключу звено, магистрата. ба ба ба ба, -ба резерв секретная база Рослезерва под легендам содержащих в себе многолетний запас провизии, документов ресурсов в случае тотальной ядерной войны но ну, короче по сути мне это не нужно давайте сходим в развязку я хочу в последний раз попробовать застраховать свои предметы Потому что если это бесполезно. Вы мне так и скажите, пожалуйста. Все, как игра начнется? Мы продолжим. Ну что же, все игра начинается. Сразу скажу, у меня сейчас были какие-то энные просадочки во время загрузки лута. Также меняем, кардинально меняем свой геймплей. Никакого пуша. Максимальное крысовство. Мы просто сидим и крысь. Просто сидим и крысим. Все. Блять, я вышел ночью, дебил. Можно же было выйти утром. Нихуя не видно. ПВН у меня нет. У меня нет ПВН... П... ПВНВ. ПНВ, ППНВ, да. Прибор ночного, видим ПНВ. Блять, он меня так испугал. Я могу его выключить? Нет, не могу. Ч, ну а смысл просто вот я не понимаю геймплея, типа я должен сидеть и просто сидеть и ждать кого-то? В чем смысл игры? Карта есть карта? Мне мапа. Мапа. А, часов у меня тоже нет, да? А есть часы есть. Часы у меня есть. Ну время идет. Время показывает. Понял. Время ориентироваться, ну, короче, по времени. А время у нас 11 где-то, да? 11. А где выходы? Задача, вот. Предметы, задачи, записи, нет, записи. Карта, есть карта? У вас нет карты в инвентаре. Умение, выносливость. на это все прокачивается временем, мы знаю это же все элементы РПГ. Элементы RPG. Здоровье, все нормальные вещи. Ой. ой, ой ой Мне Не вообще поняли, полегче, на таком на це сидеть. Короче, сидеть и ползать просто. Смысл тогда играть. Ой, не могу, не могу, не могу. Да, не могу, да, сука, А, это. Ой, блядь. Не вовремя началкать. Вот поиск. Ключ. изучить за чик а другой вопрос когда-нибудь остановится я про свою иходу вы не понимаю ой, вы не... Ой, не представляете как вот ой, ой, ой, ой. Ну, давайте смещаться потихоньку Бегать мы не будем, это слишком громко. Ай, не аж глаз заболел, блядь, туда значит, это есть.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 ощущение что, что, что, что то чтоб кто так сидел все здесь там до мной М -м -м, по времени начало 12 -го. ой нас Ползет, к домой. домой В этом сейчас увидим, ИМП. Не очень интересно. Либо я что-то не понимаю. Чтобы лечь? Ах, я лег только что. Я же лег. Можно убрать оружие, поменять оружие. А. Угу. я здесь никого не вижу вообще никого зато меня сейчас выйдет и шмальную выслеживаю негодяю и подрельцов Трубу закрыть открыть я у могу да угу. идея Икея. Блядь, громко. Очень громко. Будем тупо выслушивать противников, соперников и негодяев. Также наша задача ведь сбежать, я знаю, да? А как нам сбежать? Куда мне идти, что чтобы сбежать, я не знаю. Его моё Тут не осаждайте, это сами понимаете, я не никуда. До смерти. Выживание 0. Трейд 2. М -м, без вести Покинуто. А, без вести то типа мы можем пропасть, да. Угу. У нас предметов в полмиллиона. Очень быстро цыкало где. Ну, потому что меня вообще, ну, блин, за секунду меня уничтожали ультра ультра uh -huh. uh -huh. uh -huh. не могу здесь расчехлить никого вообще никого найти здесь не могу Потому что я чувствую что меня найдут за секунду блин. Дайте мне хоть на первый килл сделать, по-братски. Ну, блядь, тупо, выйдите, ну, пожалуйста, над этим я вас солью разочек. Ну, что вам жалко, что ли? Им жалко, наверное, просто я не понимаю. Блядь, ну, выйдите обратно. Блядь, ну, это папка. Это чистой воды папка это не хватает да, мне больше нравятся будут динамичные игры пизда это было громко шумные пальные как речь я же могу речь я тебя не могу все меня это убивает настройки управление Ой, спасибо большое, прошу прощения. Олеч, олеч, олеч, олеч, олеч, олеч, икс, икс, икс. Тупо, никого найти здесь не могу. Пизда мне! у меня немного подбиты да анальгинчик использовать ноги на надеюсь их подречатся до да? шину можно использовать нельзя бинт использовать нельзя а аптечку использовать можно да? мы вычли одну ногу Давайте используем еще разок аптечку. Угу, это круто. Все, Мы выхилились. Снова здоровый и живы. Он ну, так заорал еще, блядь, эпишно. Кстати, вот эти. А так и должно быть? Вот эти точки, кто будто ему мошечки перед глазами ползает. Мне за ней не нравится. А, я знаю почему это. СССР, наверное, давайте попробуем выключить. Я уверен, что почему-то это никак не повлияло на это графика средняя, HBAU. Поменяем за. А, это никак не влияет на игру. Короче, в игре это должно быть. Я так понимаю, это изначально уже задумано разработчиками. графика все-таки высокая высокая утилизация объектов видимость теней общая видимость максимально все ничего ну, это пока может это изолезки как думаете а... это масло кемпера есть ну типа сидит, кто-то ждет, поджидает. Да я думаю, кто-то сидел жд... Однозначно кто-то сидел, ждал, поджидал. Забраться мы на эту гору не можем, все, я понял. Расчехрить, я думаю, меня точно тут -то расчехлит. Да, он так громко шагает. Бег реально громко что-то. Очень хотелось бы кого-нибудь расчехлить разочек. но ну, тупо так на порголовок выдать, блядь, ну. Но здесь все так и сильно и важно сидят. Устал, друг. Ну, передохни, передохни. <сосы> <сосы> <сосы> <сосы> Не задохнись. Так, так я так понимаю, будет намного труднее. Точнее. Это будет очень тяжело. Я не знаю, где здесь удалось, где что, блядь, но.. Не по геймер, так сказать, это игры. Это вообще первое знакомство, первое впечатление игры с игрой. Надеюсь на вашу поддержку. Лайк, like, подписку, колокольчик. И просто комментарии о том, что уж делать, что куда, когда, зачем, где, почему, потому что я реально уже немножко попиваю этот игры. Да нахуела я немного на самом деле уже. Я же не знаю даже где здесь выход. Сколько осталось ЧВК Надо было выходить играть на дигу, за дикого, блядь. За дикого? Ну, легче, Ну, хотя бы ты не боишься ничего потерять. Приплечать не надо. Кстати, в таком месте можно было бы спокойно посидеть. Ну, я бы посидел себя. Увидели там отбитки? Ну, там вот, да. Вот, видите отбитки? Пляну там, там вот. Сейчас возможно выйти. Вот, вот, вот, вот, вот, вот он, отлично, там, вот он. Вот. Сейчас, сейчас, вот, ну, вот, там, блин, скипнет. Вот. Либо это фонарит, а сейчас вижу свет. Либо же это снайперский полетел. А зайти, залезть, забраться я могу как-то туда. Ну, уже сделать только пробежек. Мы так сильно нашумели на самом деле. Я уже встал просто бегать туда-сюда. Без какого-либо экшона. Нормально, блядь. Классных вот перестрелок, Чтобы они собрали прям миллионные сборы, блядь. Ой, спешу, да. В здание пойдем пустозвон пустозвон так ну ладно это уже хотя бы намного дольше двигаться нас не убили за первых пять минут в течение первых пяти минут игры Но если нас убьют, то разницы не было, чтобы что в первую пять нас нас убили, бы что не в первую. Ну а уже параной начинается эта Везде кто-то ходит. Постоянно кто-то шумит. А это нехорошо. Это ой, как нехорошо. взялся чуть поближе. Погромче. дальше а пока я имею в виду отбок и система, чтобы вы не слышали там никаких шумов лишних. только игра только я только икшен не знаю бля, честно мне кажется я не, это не оправдает мои затраты в игру мне не очень радует. А вот это меня вообще пугает. Почему выключился свет? что вот я увижу сквозь решеточку либо это тень, Но это тень скорее всего Тень чего? шлепнуть разочек я не могу уже ну прям ну меня будоражит блять просто от этой игры нахуй ну что это такое мы же снимаем 3 минуты записи делать я никого не убью даже ну что я думал ну зачем так делать я не понимаю блять это обидно на самом деле дайте мне какой-нибудь шлепнуть и все и убивайте меня там растерзайте меня в дистерон только не сильно Когда я прицеливаюсь, я начинаю. Ну, короче, задерживаю дыхание персонаж, чувака наш. Я так понял, когда ты прицеливаю, тебя меньше зуб, Ну, меньше ты меньше слышишь, я так понимаю. Все правильно, все понимаю. Почему вот видите, все. А люди же ходили прямо здесь, прямо здесь. Эй, все встали. Все сидят. Все кемпят. Все ждут. Я слышу, когда кто-то бился об эту ебаную решетку. А кто-то ведь бился об нее. Лучше поворачиваться потихоньку и медленно, я так понимаю. Опа. Mm -hmm. Мы не нашли никаких ресурсов, нахуй, мать ее. Ключ. Мы нашли ключ. Но предмет надена в рейде. А смотреть. Семерком 214. Под комнаты вообще жить ее. На чем двигаться, короче, потихоньку Что сидеть это глупо и бесполезно. Ебать, как стеко шумит. Здесь обутно. Здесь уже все все. Я ездаю очень много лишнего шума. чувствую что взять а сука на ну ебать да нахуй так делать все птичку заюзан просто тупо нахуй ни за что я взял в в какую-то сетку меня это так испугало что пиздец Я не ломал а шапшины и узать. За аптечка я уже, бля, все. Еще разок. И оставим туда ее. Ну все. О, и ну давайте еще разок. Здесь не до конца даю но Ну, почти. Окей, все, ладно. Так тоже пойдет. Надо попить немножко. Я это слышал. Пора двигаться немного. Я, ран... я ранен. Что то было, блядь. Почему он так тяжело умирал? Мне больше интересно это. Но это, я так понимаю, дикий. Наверное. И смотреть. Изучить, короче, изучаем. На второе. Изучаем. Сюда. Изучаем. На глаза. Изучаем. Ой, изучаем. Оп, шапка шанка. Тоже, наверное, сюда Идем вниз. В разгрузке изучаем, что у него было. изучаем опять изучаем Оп, разгрузочку я не могу да её взять могу взять разгрузку ага. а поменять я это не могу да сторона не типа во могу могу могу почему нет? разгрузку, ты занимаешь очень много места на самом деле разгрузку тебе так не кажется вот я могу сделать так я могу сделать так вот так и засунуть разгрузку а также осмотреть открыть есть что-то в ней? В ней есть патроны. И же см... Ладно, мы кого-то убили, так что нас теперь пизданут. Потому что я же говорил, блядь, дайте хоть кого-нибудь ебнуть и убивайте меня нахуй. И так произошло, а я кого-то убил. Значит мне пизда. Давайте, давайте, все, ладно, мы выходим из трупа. Успилась винтовка. Закрой. Ага. Ты туда был. <с globe> по факту. Это точно кто-то был. Ой, спасибо большое. Б прошу прощения. Что у нас по времени? Время у нас два ночи. будто а, ну здесь нет такого, так понимаю, да? Нам также, блять, я смотрю, у нас очень плохо с водой а, и с энергией. То есть нам не помешает сейчас немножечко попить водишки. Использовать. <coughs> Чего вы знаете, давайте мы выпьем все, ебать. А смысл? Не, просто смысл тянуть, если типа. Ну, вода так так заполнится. Типа все, у нас не полная вода так так. Использовать. Все, остановись, остановись! Вот, сука, все допил. Все доел. <с> Но теперь будешь пальцы сать. Прошу прощения, просто делать да мне гору першит, наверное. Немножко першит. Так, ладно. Все, здесь мы вроде изучили как все. Можно потихоньку начинает двигаться, потому что как бы... У нас очень мало остается всего. Хотя если я поменяю разгрузку? Mm. Ладно. Кстати, мы опять за да? А установить... а вот так вот, да, вроде, патроны проверяют? Нет, вот его осмотреть. Почему крыш? Нет, блядь, ну что ты делаешь? Я немножко забыл, короче. Останавливаем его. А, проверить, он там еще, проверить. Ну, Alt р Ага. Ты, блядь, магазин выкинул, как понимаю. Нет, он не выкинул магазин. Проверяем. Проверь патроны, блядь. Пожалуйста. Меньше 1, 2. А, 6. Чего? Вот, ну мы вставляем. Я не помню. Давайте еще раз, короче, проверим. Пусть заходим в настроечки. А, Управление. Проверить магазин. Проверить патроник. Левый shift плюс Т. Это патроник. Развязать патроник. Отсоединить магазин. Проверить боезапас. Alt плюс левый. Alt T. Меньше половины. А мы можем в него запихнуть патрон? Типа, ладно, давайте обу... а, установим его тогда, да? ну, типа, чтобы узнать, что у нас хотя бы полная обойма. Все, мы заполняем магазин пока. Угу. 10 патронов мы точно вставили. 10 патронов там не хватало, 11, 12, 12 14, 15, 16. Слышишь, справа. 20 патрон. Дей патрон был все в магазине, но правильно меньше половины. Nice, минус 2 А, два трупа А, мы вернулись в то же место, да? Теперь осмотрим его а, Изучаем сразу же Как много мы изучили уже за один заход Ну это с помощью только, только на третий раз, конечно Шмашка, шмашка Что такое? Шмашка, шмашка Шмашка Шмашка мы можем, да, сюда обойти? Можем. Нож. Нож, я думаю, нам не нужен этот. Изучить. Жилет дикого. Люкзак, у нас есть рюкзак новый. Люкзак дикого. А, Стоп. Обыскать. А, открыть. Ну а ты обыщи его. А, вот как это работает, да? Блять, я то есть не знаю, да? Это я дебил. Вот так, бежишь, нажимаешь и начинаешь обыскать. Я-то думал, все не так. Что это у нас такое? Блять, все, отходим, отходим, отходим, отходим, отходим, отходим. По нам немножко не попали вообще. Не попали же? Не попали. Теперь наша задача выискать его. Выцелил нашу добычу. Вот это вот это мне нравится уже. Реальный экшен. Слышим его по правую сторону. Я его не вижу вообще. Он походу засел. Добьем аптечку, я думаю. Немного опасненько. У нас появился пистолет, главное. О, я бы люксак хотел забрать его, блядь. Вот так вот. Отлично. Больше интересно просто как долго мы будем оба сидеть у нас осталось 10 минут до находов для поиска выхода а, я не помню что это еще за карта даже а где мы находимся блять можно пожалуйста узнать я не знаю как отсюда выйти я не хочу здесь остаться блять но я только ебать нашел что-то вот что-то. Почему у меня два обновления убийства? Взял погромче игру. Терминал, есть два терминала, я знаю на выход. Не могу понять, это бежит кто-то или это дождь. Звёгру на максимум, буду чтобы слышать любой максимально, блять, рандомный звук. У нас осталось 8 минут. Время три часа. Сука, меня это пугает. Так, ощущение, что там кого видел. Так, стрельба, происходит стрельба. Я не знаю, где он, блять посилияет но мне очень страшно честно говоря я вам блять врать не буду но мне пизда, без... как страшно э, я блять я не знаю как найти выход если не ошибаюсь то мы в развязке не лаборатория точно ну в развязке если не ошибаюсь я не могу найти выход я не знаю как найти здесь я думаю что меня сейчас шлепнут валим наверх я не знаю где здесь выход я так думаю все наша игра закончится на этом отстань пожалуйста это не таможня Завод, у нас не завод, да, есть? Нет. Развязка, вот. Да, ага, ага. А они на вы. А, короче, это на улице где-то. Нам нужно очень быстро сместиться на улицу. Осталось 5 минут, чтобы выбраться. Сука. Блядь, да генераторы меня эти заебали пугать. Я не знаю, как выбраться из этого здания. Нашел. мы на улице у нас осталось четыре с половиной минуты где-то здесь на конце если я не ошибаюсь Блять, ну я... Это пиздец. Ребятишки, друзьяшки, какашки. Эй, ты куда пошел? Сука. Блять, э, ты куда... Убил? Охуе, совсем, блять. Не пугай меня так больше. Разгрузка. Быстрее обыскиваем, обыскиваем, обыскиваем. Изучаем пистолет. Блять, изучай пистолет. Хоть куда-нибудь его впихни, пожалуйста. Изучи. Изучи. Молодец. Сюда. Сюда. Открыть. Тоже мясо начинается. Бесслед нам нахуй так не нужен, короче. Все. Наша задача это максимально быстро и оперативно выйти. Я нашел выход. Нам надо найти 3000, чтобы выйти. Это максимально нечестно. Будем себе поджидать кого-нибудь. Не, ну это глупо, ебать. Где эти деньги возьму? Ведь надо было с собой брать деньги. Почему мне об этом не сказали, ебать? Игра пушка, игра вышка, но я умер. Точнее, я сейчас проебусь. у тебя бабки были? Просто скажи, что у тебя были деньги Дробовик, заебись А денежка была? Пожалуйста, 3000 Мне очень нужны 3000 Сука, я, короче, не знаю, как выйти Ключ Какой-то ключ Обыскиваем, обыскиваем Пожалуйста, деньги Очень нужны деньги Патроны, дробовик Это круто все Десять тысяч, да. Мы выйдем нахуй. Мы выйдем. Это я не хочу брать. Я возьму дробовик и на него патроны. Ну и вот этого забираю. Так все, здесь я, так думаю, мне нечего да забрать. А, изучаем и на лицо и на лицо. Все, мы не успели выйти, Наверное Очень долго утались. Я нашел все, что мне надо, было я проебал. Ну как так? Сука. Уже больше часа идет, ролик. Три, два. Я не мог пропасть без вести, потому что я стоял в тачке. Без вести пропавший, да? Это глупо просто, это глупо в такой ситуации. В такой ситуации это очень глупо. Попал, пропал без вести. Время рейды, час 45. пять. четырех диких. Не, ну это глупо, это очень глупо, блядь, мне очень понравилось, но это очень глупо. Угу. Мы ничего не взолутали, если бы я просто на, блядь, на 20 секунд на 30 секунд раньше чтобы, блядь, встал бы за этой тачки с этим чуваком. Ну, весиком он тоже с бабками стоял. Только слишком поздно его нашел. обидно было, это было очень обидно. Не, ну самое главное, самое туп тупое, что я.. Самое тупое, что я заметил. Типа, ладно, да, я понимаю, там ты даже не успел, ты даже не попытался сбежать, и типа, ну все, время закончилось, ну и 45 минут прошли, типа, все, умираешь, ну типа, там, про проебался ты в бедности, допустим, но, блять если ты стоишь уже у тачки ждешь выхода, ты стоишь уже готов убежать, ты дал бабки, ты отдал все, типа, только заберите меня отсюда, блядь, а он такой, пошел нахуй, ты пропал, да ты глупо. Почему я пропал в если стоял за машиной? Так, ну ладно, мне прапор хотя бы последний раз то, что я последний раз потерял, потому что время закончилось. А хоть это он мне вернет, я и знаю это. Так, у нас есть деньги. Ну, блядь все, короче, на самом деле все на этом мы заканчиваем, потому что я немножечко охуел. Все, спасибо за просмотр, приятного... Приятного дня, поля вечера, когда ты там это смотрел, короче, подписывайся на канал, ставь лайк, если тебе понравился ролик, также же оставь свой комментарий, ставь колокольчик, прижимай колокольчик. Жди следующего ролика, он будет совсем скоро. Все, давай, пока-пока-пока, удачи.